Доброго времени суток, друзья, подписчики и новые зрители канала. Мы продолжаем прохождение нашей то ли, скуч... Ой, то ли грустной, то ли веселой игры Dead Не знаю, как ее назвать, как по мне присутствует нотка и того и того. Закончили мы, значит, на том, что отнесли мамку в крематорий. И дальнейшее прохождение пока что нам неизвестно. Что мы будем делать дальше? Ну, наверное, просто выполнять, как нам сказал толстый... Короче, хрена знает, кто он там по должности. Так, сетевая ошибка. Короче, сказал, мы будем возобновлять Америку. останавливать Америку. И, я так понимаю, мы дальше будем продолжать относить заказы за которой нам будет ставить лайки. Нам будет помогать лестница Игорь. Все вы видели ее во второй серии. Так, личный голову, узел распределитель. Все чисто. Войти Дабы в личное помещение. Привет, привет. Отправиться на запад. Использовать терминал. Ну, сейчас мы, наверное, груз возьмем. Сэр, это Дай Твоя задача Протянуть хиральную сеть отсюда до портового узла. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетит. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел — это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и подключи Выполнение заказов. Запраздно доставку. Заказы для Сэма. Короче, ничего по сути. Не вижу. Доставка умных лекарств. Вот, все, нашел. Сэм. В описании заказов может быть жизненно важная информация. Изучи ее, прежде чем выдвигаться в путь. Не, прости, но это скучно. Все слушать, все рассматривать. Ух ты, что это такое. Нести на спине. Прикрепить костюму. В чем разница? А, если костюмы я креплю, то... Не знаю, как это меняется, но... Нести на руке. И выгрузить. Блин, я даже не знаю, но я все время на спине носил. Что, на спине понесем? Или к костюму все-таки прикрепим. Давайте к костюму, потому что мы все равно его никуда не ложим. К ноге, я думаю. Она. Самое место будет к ноге. О, лестница ветер Для этого маршрута мы выделили тебе веревку и лестницу. Они помогут на крутых склонах. А из лестницы может выйти мост, если нужно перебраться через реку. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ. Капец, теперь лестницу надо прикрепить. Куда мы ее прикрепим? На спину. Да давайте тоже к костюму. Пусть будет груз на второй ноге. Правильно? А уже и на руку укрепим. Еще одна лестница, серьезно? А не дохрена груза, нет? Жесть. Жесть, а нахрена так много? А это что? Якорный крюк. А это донесу это все вообще? Мне кажется, это излишне. Нести на руке. Нести в руке. Не, в руке мы не будем нести. Прикрепить костюму. У меня же, походу, места нету да мне все это только на руку либо на спину а все уже тут занято изменения будут отменены уверены а что сюда нельзя нет стоп стоп стоп э -э -э -э. хрена не понял Блин, все зано Ладно, короче, выбираю на спине. Лестницу на спитотовали. Я все понял, я все знаю. Тоже на спине. Давайте все погрузим на спину. Ух ты, ⁇ еб-то, он же упадет. Прикрепить костюм, нести в руке, выгрузить. Не, я думаю, надо идти, все. Да. Я не знаю, как он будет идти Заказ Его сейчас тупо назад будут уносить Доставить умные лекарства Его уже клонят пути. Давайте, это уже удача Единственное, я бы хотел Получить транспорт Сэр, Ну? Три... отвалить. Да Открыть меню инструментов ну. А, вот так. Так, крюк-крюк-крюк. Задействовать. Писить? Он писть может? Давайте пописем. А что он не писть? Не хочет. Ну, не хочет, как хочет. У нас есть две лестницы. Три, четыре лестницы даже. И крюк. Ну все, в принципе. Ч мне еще надо? Задействовать, убрать установка якорного крюка. Не хочу тачку. Или мотоцикл мне подчините. Ну что я буду бегать? Что я буду бегать? Зачем с собой запасные ботинки? Знаете, что мне нравится? То, что мы уже не наклоняемся. То, что у нас все-таки на спине большой рус. Но тем не менее у нас да. все окей. Видишь, мы не поставил, наклоняемся. Да, О, уже 6 лайков. Лайк. Like. А что это такое, чтобы поставить знак использовать G и -E, e? Какой знак? Осторожно, вход запрещен твари молы, пересечение глубокая река. Река сложный заказ, сложный сюда. 100 метров. Одобряю, давайте одобряю, Типа, это наша база. Покажем людям, что здесь можно находиться. Что здесь безопасно все. Давайте зверюшку съедим, наверное, да? А пары что-то, летающий. Ну? даже лучшие курьеры могут потерять груз. Но, но не ты я из да можешь завершить то что не удалось им. я в курсе если найдешь брошенные грузы подумай о том чтобы доставить их по назначению По а назначению это куда ух и ты и а твой адрадек оснащен сканером который их засекает Столичный узел какой-то. Я уже нашел. Я уже нашел розы Только я не знаю, на чем я их буду нести. У меня, в принципе, есть, конечно, две свободные руки. Можно попробовать на них. 40 лайков. Пока что я не очень еще шарю в лайках. Нести на спине как у него помещать вы подобрали брошь он сможет бежать Или еще бежит капец и грузов здесь Помни, сэр, каждый груз это обещание человеку в беде который надеется что ты придешь еще ты несешь а Что это такое? А корень этот? наш не могу его никак добывать, получается. Так, а вот тут уже придется в руки, наверно брать, да? Взять в правую руку, взять влевую. нести на спине. Капец. Но у меня вроде вместимость 120 килограмм, да? Единственный только минус, что... Единственный минус, что он будет наклоняться. Вот в чем минус. Ну, в принципе, их не так много. Я думаю, можно пособирать. Слишком тяжелый груз. Чем больше вес, тем труднее сохранять устойчивость. Но это логично. Куда ты? Ой, дебила, кусок. Да ну... Блин, что делать? Лед от физика прикольная. Водой смывает. Так, и где то было? Сам, Что вот это? Рек. Мы тебе ее вызвали, а зачем? Ну типа зачем, если у меня и так все окей? <звук> Тихо, ты, <звук> <звук> я понял, <звук> я больше не буду спрашивать, зачем. А ребенок открылся? Все закрылся. Получены лайки один. А кто мне их ставит? Чи -чи -чи. Это что еще такое? Это что за покемон? Если у нас снижены, чтобы выбрать флеву, используйте 3 и мышку. Не понял. Фляга. А, а, прикольно, прикольно. Использовать терминал. Меню постройки и лайк. Спасибо за помощь. А ч терминал мне даст, если я использую? Доставить, доставка заброшенных или брошенных грузов. А есть ли смысл доставлять сюда? Мне ведь их не сюда надо, да? Где моя задача вообще? А, все правильно, сюда. Хотя не, почтовый ящик чуть дальше. И это почтовый ящик. Так в какой мне надо? Ну давайте сюда наставим. Не знаю. Все-таки у меня груза много. Отлично, Сэм. Я вижу, ты вернул пропавший груз. Можешь оставить его тут на обработку. Если найдешь еще что-нибудь, будучи в пути и не сумеешь дотащить, то всегда можешь оставить груз в хранилище. Там он останется в целости, а потом его заберет другой курьер. Даже если он пройдет через сотни рук, прежде чем прибудет, ты можешь быть спокоен, что сделал свое дело. Так я не понял, зачем мне где-то оставлять его в хранилище, если я могу его... Если я могу с собой прострелять. Доставить очередной груз. ну это easy просто миссия. Тут рядом все находилось. Личное хранилище. Неинтересно, чувак, не интересно. В общем, вот это все, это погружается у нас в личное хранилище. И в итоге все у нас осталось на спине. Как это понимать? Ничего не понял, но очень интересно. Не переносится. Ботинки. Только я не понял, а почему я и не оставил? Я же собирался это все оставить. Ладно, пофиг. Может, все-таки вместимость почтового ящика такая? Ну, типа... Не все вмещается. КЗ, а вон еще один почтовый ящик. Блянь, сколько их. А, вот. 0 из двухсот. Вот это, наверное, оно и есть. Согласен. Доставить. А что, нельзя? Нет, роза, которую можно доставить. В смысле? А на спине у меня что? Чё-то я не понял. На спине у меня что? Но лестницы понадобятся. Я Якорный крюк понадобятся ботинки. Умные лекарства мне куда вообще надо доставить? Нести в руки, прикрепить костюму, положить в личное хранилище. Выгрузить, где его надо, я не понял. Вот еще раз задачу посмотрим. Так, номер 4, доставка умных лекарств, пункт к западу от столичного узла. А, мне сюда. Лестница мне понадобится где-то здесь. Все, я понял, я понял, окей. Теперь я понял полностью, что надо делать. Мы будем одновременно и собирать припасы, и в почтовое отделение их ложить, и тем самым выполнять основную миссию, идя к ней. Да, видите, освободилось место, у нас было 36 килограмм, сейчас 28 то есть выгрузили мы именно груз, который находили. ну с информацией. Yeah. Ух ты, ля тут сколько раскидано. Туда я не пойду. Хотя, блин. Заманчиво. Он один лежит в такой местности. Сам. если попадется склон или скала, не забудь про лестницу, которую мы тебе выдали. Обязательно ее применить. Интересно, как еще ее сможет использовать в такой пробе, как ты. Ну все, вроде там груза нету. Теперь будем только по этой стороне смотреть. Mm. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут главное устойчивость. Проявлять устойчивость. Я смотрю, три груза находятся очень тесно друг к другу. Вот эти мне надо взять. Еще одна лестница. Подожди. Как ее использовать? А, типа здесь самому свою поставить, я понял. Так, единичка, да? А, лестница. Установка лестницы. изменить место, ну да, поставить, прикольно, прикольно, мне нравится. еще одна лестница у нас есть, ну, типа зачем нам два хода, да? да мы зря такой будем лестницу тратить, разобрать, схватить. тут припасов а этот большой я не знаю куда его взять в левую руку ну, давайте в руку его возьмем Ой, он тяжелый какой же он тяжелый ёпта. давайте вот эти на спину да хотя мне кажется я уже буду наклоняться надо найти ближайшее почтовое отделение я надеюсь там она есть возьмем это в руку а ч ⁇ не берет весь груза близок к максимальному а, -а, а я не отнесу никак блин ну я не знаю что по этому склону делать оптимизация открыв кнопки управления браслета нажав и оптимизируйте свою поклар не мне и так норм я честно наверное отнесу сначала это а потом уже возьмемся за тяжелый груз. Правда я не знаю, что там есть, может там вообще что-то. То, что на самом деле и не надо вовсе. Но здесь хоть склон хороший. Удобно залазить. Так, не понял. Тут ничего не сказано о зоне. Тут о зоне вообще ничего не сказано. А, она уже пропала. Что это значит? А что это значит эта линия? Что-то я не особо понял. Блин, мне его уже жалко. 54 килограмма. Най найти почтовую херню вот эту сместить и справа сместить влево тихо тихо тихо остановись. Хм. очередной груз аварийный запас топлива Мне нужен почтовый ящик это что знак дождь короче там лазить нельзя я так понял No. Окей. Okay. Так, а тут можно использовать крюк. Я думаю, мне понадобится как раз изменить место, поставить якорный крюк, опустить веревку. Я думаю, да, здесь самое место будет. А по той стороне уже поищем Этот Как он называется Почтовый ящик Не, нормально, 30-метровая веревка Зато обратно можно будет нормально лезть Сейчас лайк еще поставлю Вот и все Отлично Взяться за веревку а Лайк нельзя да, поставить Мне надо найти почтовый ящик Где он есть Как его найти вообще Неужели их по этой стороне нету Я не верю в это Не понял Не понял Что такое такое что происходит дождите типа надо скрыться да с камеры рельефа Вообще, по местности, просто ничего нету. Не знаю, что я буду делать. Но, в принципе, вон еще есть груз. Может, мне все-таки надо туда поближе. Там будет и почтовый ящик. Выносливо снижено. Понятно. Блин, бедный, как он это тащит. Но еще, наверное, после мамки не отошел В прошлой серии Так, музыка хорошая Значит, что-то у нас Думаю, хорошее ждет впереди вас снижена Три Флягу пьем А этот мы возьмем в руки Только идти мы, я думаю, будем очень медленно 117 килограмм, капец Максимальный вес несу это что происходит так ну давайте в руку наверное да? а как ты его теряешь позже что он такой а Мне кажется, для максимального этого надо использовать э, лестницу. Честно, я, наверное, лестницу проложу, потому что вот эта речка, тут течение. Так, так, так. Вот так. Все, все окей. Так... Почему он роняет, я понятия могу. Ты что, конченый? и ну он конченый и все. <с.> <с. <с.> <с.> <с.> <с.> <с.> <с.> Почему он ее бросает? Окей, okay, давайте на спину попробуем. Не знаю, получится ли. Получилось. Я надеюсь, с нее не упадет. По территории ничего не понятно. Этого тоже не видно. Как он называется? Почтовая ящика. Все одно и то же. Одна и та же местность. Я думаю, здесь течения особо нету. Пройду. почти дошли заодно выгрузим не только лекарства которое по сюжету нам надо выгрузить а и припасы которые мы понаходили <связь> пункт западу от столичного узла Хожая местность кстати мы на похоже уже были Груз Спасибо. доставка запрошенного груза доставка утерянного груза давайте запрошенного да а что такое все требуемые грузы, а то доставки заказ может быть выполнен. Ну, no. подтвердить. А. Доставляю груз. Спасибо. всем мы о гибели центрального узла. Никто не знал, что он значит для организации и для UCA, и для нас. Но окситоцин снимет напряжение. Это поможет. И скоро мы придем в норму. Давай посмотрим. <смех> Просто супер. Спасибо еще раз. Похоже, все в полном порядке. И надеюсь, пункт тоже скоро будет. Сколько лайков на этот раз? 24. А ч так? Состояние груза, повреждение менее 50%. Ну маршрут доставки. Чё это? Итоговый ранг. О, я ранг повысил, да? Уровень связи 2. Курьер 10 уровня. Прикольно. Интересно, сколько всего? Расстояние груза. Ну там... Ты из второй группы, да? А где остальные? Мертвые. Выплеск пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебе одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но. Вторая группа должна была принести юки, подключить нас. Три года мы ждали помощи. Три года! И прислали одного человека. Черт, черт, черт! Хотя бы скажи, что ты принес не только Вокси. У меня есть... Я принес не только оксе. Ты... Правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждешь? Подключилась к чертовой сети. Карту, наверное, да, открою. Новая ну, ничь. К западу столичного, да, вступает USA. и какая это, блин, задание, задание следующего. О, почтовые ящики. Короче, да, я так понял, карта открылась. Джошуа бетон был. Столичный узел Это происходит. Как и обещала Амелия, наконец-то мы займемся своей работой. Эй, ты идешь на запад, да? Многие будут рады тебя увидеть. Будешь идти до самого побережья? То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово, я... Я никогда ее не видел, только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди. Их больше, чем хороших. Но ты сам это знаешь. Okay. Спасибо, сам. Подключив этот пункт к херальной сети, ты установил прямой контакт с теми, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель, портовый узел на краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое. Мы хотим использовать и распределители и электростанцию. А куда направиться раньше, начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Окей, все, не кошмарьте меня, дайте... Доступен Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Чтобы узнать больше, нажмите 1. Информация и проверка счета, нажмите 2. Из-за твоей снаряжение. Да не хочу я такое, я хочу просто груз... Рус доставить. Утерянный груз, вот. Да, да, да, я хочу его доставить вам. Все, все. Это все, что мне надо было. Вот это я опустошил себя. Не, ну что-то еще осталось, наверное, лестница, да? Ищешь что. -то. Я, наверное, думаю, сейчас еще чуть-чуть пошарюсь здесь. Одиннадцатый уровень. Да прикольно. Еще и уровень дали. Полнение заказов. Заказы для Сэма. Давайте заказы тоже возьмем. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ты и сам в курсе, что если у тебя с собой нет ПХК. Да есть он у меня. Вот он же. С ПХК можно... Окей, давай сделаем почтовый ящик из него. Как? Как? сколько вам нужно 10 килограмм 5 килограмм давайте хотя бы строй Что не строится А, похрен похрен Окей. строительство почтовый ящик А, типа я уже задание взял, нельзя второе сразу? Окей, че страшного. В принципе у меня по весу уже все окей. Зелено ну чё, у меня по грузу здесь висит? Забыл как смотреть. Ладно, хрен с ним. Да, испано мне еще было, тогда бы мы поговорили. Об этом атак. Смолы? Что за смолы? О, вот, это рус есть. Прикольно. По месту прям. Я только не знаю, нас особо что он влияет. Если смысл какой-то его собирать вообще. Аварийные запасы. Но это тяжелый, да? Необычный. Дебила, кусок. Блин, ребенок плачет. А что ему сделать, чтобы он не плакал? Упокоение. Нажмите G2F. Укачивание, w Я как будто только что отцом был. Вернуться три. А -а -а, проверить ББ, создать знак. Отменяем. Так, ладно, берем груз, берем груз. И чё, успел его уже на спину положить? Когда? Когда это было? О, да. ты как старик ты больше ящиков нес и не так плакал я хочу посмотреть что такое смолы что это такое вообще может какой-то определенный груз дождь пошел Чуть не опрокинулся 64 килограмма ни хрена себе какой-то из ящиков ни хреново так есть так и остается у нас всего лишь парочку парочку грузов я понимаю там скорее всего уже море идет блин придурка кусок ну как ты бежеваешь так на спину я не понимаю как он еще бегает серьезно не понимаю тихо тихо тихо тихо сверху давай это вообще законно а ей лестницу да не проложил я бы лестницу хотя бы проложить Да ладно серьезно сейчас попробуем лестницу проложить не знаю поможет ли мне это тихо тихо тих. да погоди ты так лестница да. а да убери ты эту лестницу а что Ёп ты, ну нет. Встать, встать. Собирай теперь все Он, ну что ты такой дебила Вообще ребенка разбудил, ну? Не, ну конченые, а два ребенка этот потом со своим грузом справишься как убрать это Убрали лестницу, установка задействовать убрать так ребенок как ребенок взаимодействовать с ребенком как я забыл вообще Умор, а, g g g Потом F, да? Или не F? Или 2? А, вот два Вернуться. у ука... А, все, он не плачет. Теперь перейдем за грузом. Попытаемся его поймать Капец, а тут уже этот... все-все выходи выходи хорошо смогли получилось так теперь надо применить лестницу лестницу так и ну хотя бы так Под водой но зато спокойненько прошли даже здесь еще сейчас упаду ничего страшного не будет я с суши буду поднимать это все плюс тут доступен спринт только начинаешь к мышке лезть и он начинает криво бежать то есть тут большое значение играет роль кто находится у тебя под ногами и смотришь ли ты вправо влево если ты прямо бежишь то все будет окей okay. так вот это мне не нравится очень не нравится О -о -о -о. это реально фантастика сейчас была страшно чего потерпи потерпи все будет окей тут чуть-чуть осталось плюс музыка играет воодушевляющая поэтому я думаю никак нельзя останавливаться сделайте передышку используется это не это не к нам Все, больше я не буду собирать это нудное честно говоря дело такое В смысле вернуть А хочу вернуть а не доставить я рад, что ты здесь. теперь я понимаю почему тебя считают лучшим Подожди, что я сделал А, ну просто эти припасы, да, доставил? Который этот? Чего уровень дадите? О, четырнадцатый уровень. Да пошел ты. Бульше да, лайков как мне дал. Чтобы больше, в так, у меня сейчас есть что доставлять вообще? Мне писали, что две базы Как это находится, Вот порт И где-то здесь еще две базы Конечно, наверное, надо задание Это взять, это, или нет Что-то я запутался Так, выполнение заказов Заказы для Сэма Давайте строительство почтового ящика построим, да? Объем доставки 6. А что такое? Отменить. Зачем отменять? Я выполню. 6. Окей. Я так понимаю, чего-то у меня не хватает. Объем доставки 6. А у меня, наверное, меньше или что? Да не хочу я отменять. Не надо взять. Или у меня уже оно выбрано, да? Отменить выбранный заказ? Нет. Да нет, говорю. Ч за бред? Подтвердить. Построить почтовый ящик. Ну. Получение заказов. А. Чтобы построить почтовый ящик, нужен ПХК. Ну, я вижу. Курсе, тебя... Я понял. Вот оно на меня Подтвердить. Подтвердить. Да. Заказ так, выбрать ПХК а, на пунктик западу столичного узла. То есть мне ПХК. надо обратно. Подожди, зачем мне его затавливать, если он у меня есть? Где я вообще могу его создать? Где угодно просто. Ух ты, что там? Я бы его создал... Блин, ребенок плакать сейчас будет. Надо с собой игрушки носить. Не то слово. Да даже ребенок не агрессирует. Я бы вот эту отнес. Что это? Топливо? Оно тяжелое. Ну не знаю, имеет ли смысл. Чё за музыка? Происходит. Что-то медленнее не стал бежать. Так, ну что, попробуем построить вот этот ПХК. Пописать, давайте пописем. Можно? Так, так. А, используйте водопад. Не, пока что это нам не надо. Пока что не надо. Так, крюк. А как мне ПХК это использовать? Я понятия не имею. Выпить энергетик. напиток ботинки бриджеса yes, sir, yes, sir. Что это было? Почему он это крикнул? Все-таки по заданию я таки не пойму, куда именно мне надо добраться. У меня что-то он обратно показывает. Поставить метку... Пункт запада столичного узла. Но это находится вообще в другой стороне. Не вот это надо. А, вот. Вот она, да? Вот сюда мне надо. Стоп, стоп, стоп. чё на опять? Убралось. Поменять местами. Не на... Стоп. Так. строить почту. О, вот так мне надо. Так. Ну опять, почему он мне не показывает ни хрена? живая вышка столичный узел Я все-таки не пойму почтовый узел он построен Так все-таки куда она мне направляет туда так если я убираю я его не вижу да он существует и он находится сейчас секундочку Здесь приблизительно надо просто запомнить. Вот здесь получается. Я могу метку поставить. Хм. Вот здесь. Где-то здесь он находится. Так что давайте обратно и попытаемся его построить. Я думаю, в принципе, это рядом, да? А вот он. Вот он, мне кажется, вот этот значок есть. <звы> все же по выносливости все очень плохо. Типочку дать отдохнуть. Здесь, я думаю, скорее всего, будет постройка совершена. Добрались до метки. А, метка. А, это моя метка. Это моя метка. Ну, давайте глянем, как далеко. Чуть-чуть правее и выше. То есть, где-то здесь. По сути Ай, да. стою Без ПХК ящик так он у меня есть к и его. Блин, ты баран и это что ли пункт, это тот, с ты я ни хрена не пойму у меня ж есть он я видел его ну вот я на точке строить почту в указанном месте его получится не взял так как зайти в груз груз интересует мой груз вот ботинки ботинки сам якор крюк да я пхк не взял не знаю почему он не взялся Я еще не понимаю, что, от чего зависит ускорение. То есть он под дождем бегает, хотя я бы сказал бы, что наоборот, одежда промокает, и он должен двигаться медленнее. Бывает, по суше идет он, шагает просто. Причем он не пишет на шкале, что он уставший. Это меня беспокоит. Я не понимаю. Или просто энергетика достаточно выпить? Не, на ПХК в нужном, на да, месте. Если что, мы установим. Сканируешь. Там, в принципе, Сканируешь. недалеко будет. Все до так, выполнение заказа в за личное хранилище. Может, он в хранилище есть? Нет, это то, что на мне и снаряжение Вот, ПХК Количество Сколько вам нужно? 5 килограммовый Да Подтвердить Ни одного хватит? Блин, я еще, наверное, возьму Да, я думаю, еще один взять Давайте Еще два возьмем даже У меня, в принципе, припасов много только по весу он тяжелый. Два, да. Ну, а что, я их расставлю? Где мне надо и все? Все, мне два есть. Все, теперь ливаем. Идем и устанавливаем нашу пхк-шку Я ж думаю, задание брать не надо. Сейчас еще раз глянем чтобы пхк у нас было на месте смола лестница ядерный крюк мы его опять не взяли что за бред что за бред используется писать лестница в общем а ПХК у нас нету понятно Не успел далеко убежать. Выполнение заказов. Так, так. Закрыть. Но он же должен у меня в рузе быть. Как-то его должен видеть. Выполняется. Доставлен. В смысле доставлен? И хера не пойму. Ладно, давайте на то место, наверное, пробежим. Сейчас я еще раз загляну в хранилище. Смолый якорный крюк, личное хранилище, ничего, ботинки. Может, он не пишет в хранилище? Сейчас еще раз загляну в изготовленное снаряжение. Может, я не подтвердил, не знаю. Сделаем так. Так, окей. Подтвердить, окей. Погрузить все, вот. Якорный, вот она да. Не переносится, надо чтобы переносилось. Прикрепить костюму, повесить на стойку линза. Для... О, вот сюда. И вот этот повесим тоже сюда. по сути, все или нет так и все равно он э, не переносится лежит что-то я хрень пойму реально не пойму о один прикрепил давайте прикрепим к костюму все все Подтвердить. Вроде тебе получилось. Да. Сэр, Боже, как же это если сложно это было. С картой и Я уже изучил это место. Зачем мне компа, зачем мне карта? Блин, как мне нравится, когда он не падает. Торможение вот это я не понимаю. Типа мне опасность какая-то угрожает или что? Или может быть это имеется в виду этот дождь? Ящик вместе, что я указал. Стоп, там было написано. Строительство почтового. Ага, понял. Так, это оно, да? Похика, да. Задействовать. Выбираем. Давайте по самому центру. Вот так вот. что у нас ящик. С, с, с какими другими Оставим я в онлайн не играю то пошли они обувь почти разрушена вот когда разрушится то поговорим так, и надо взять следующую миссию, да? Здесь, кстати, я не помню, припасы мы все. Я знаю, здесь мы еще не все сделали. Вообще, на посмотрите, я в любом месте могу делать. Можете лучше в этой серии припасы пособираю? Я думаю, это где-то мне доучтется-то. Ой, ну его нахрен. Ну а то я сейчас и хк этот потеряю. У меня же переутомление. Я же думаю, она не в определенных местах ставится. У мне еще один остался. Я думаю, более уместно будет куда-нибудь вот туда, на горочку поставить. Потому что там припасов много. Говорит, лестницу оставь для других. Ты че, дурак что ли? Вот и эту надо с собой взять. <смех> Близок к максимальному. Я понимаю, а что его бросает-то. Контейнер поврежден смолы. А я что его не выгрузил? Ну да жучков-тараканчиков похавать. Они Конечно, там тоже что-то или энергию дают, или очистку чего-то. Согласен. Да, батитки, смотрю, уже вообще умирают. Неужели даже нету припасов? А я как раз хотел здесь построить почтовое отделение. Аж что такое? Что происходит? Ёпта! Это зверьки, зверьки! Понимаю. Короче, здесь есть груз, но здесь опасно. Стоит ли рисковать? Не знаю. Ой, бля, Задержать дыхание. А ч, не могут убить меня или что? Блин, ребенка напугали моего. Черти, ну вонючие. вроде не бежит за мной. короче это опасная зона все я понял почему теперь здесь заграждение есть вот такое это опасная зона всего лишь своя метка блин ну не знаю я бы пошел короче вот это все это опасная зона И там почтовый ящик уже установленный есть Не знаю, либо все-таки рискнуть Давайте все-таки сохранимся, да? И рискнем Не, ну а че? Почему нет? Почему нет, если да? Чем мы будем бояться каких-то там призраков? Ну музыка мне уже не нравится. Начинается. Контейнер разрушен, смолы. Каким образом он разрушен? вот эта херня когда она так делает это Если я здесь поставлю пофика. Так. Ну и все. И ближайшее, что я соберу, я просто выгружу сюда. Бля, они меня окружают, по-моему. Это конечно хорошо, но. Что строительство завершено. Хотя будет эту большую донести. Я так понимаю, они начали на меня охоту, да? Так, доставить. Доставка аварийный груз. Не, это уже большой, правильно? Груз большой. Значит, и лайков должны побольше дать. Не квинстом. Сейчас посмотрим, что нам за это дадут. 56 лайков. А уровень. Капец, даже уровень не подняли даже не буду вот эти большие грузы больше брать ⁇ пты они начали атаку на меня пиздец встряхнуть пописать и встряхнуть да пошел тут да пошли вы Бля, я, я мало... малорик. Получается. Получается, реально получается. Не, ну подожди. Стоп, стоп, стоп. У меня получается. Уровень стресса ББ повысился. А, ну все, мне меня жопа, да? А, снова дельфинка, садка. Я понял. Но а... это без шансов. Это без шансов. Это что происходит такое? Успокойте ребенка. А что это? Че строится? Ч это такое? Что за город? Избывшийся мечт. Корабль какой-то. Да иди плавай отсюда, это что? Интересно, он сам само уберется, или... Блин... Кальмар потопил мой дом. Мой кимпы. Не, ну он больной. Он больной на голову просто. Этот кальмар... Не знаю, как от него сбежать Можно попробовать веру. Дай сюда. Сейчас зацепимся за вот эту. Этот... А, все, мне жопа, мне жопа, реально. Он очень быстро перемещается. Хотя он стопорится тоже, не без этого. Все, мне жопа мне жопа нет Фу. это было жестко это было потно это было вставай что-то с кем не бывает зато мы новое почтовое отделение открыли правда не там где надо но не столь важно так мы сейчас пойдем обратно на ту базу спустимся почему нет если да и зачем эти веревки все проделывать если можно спокойно пробежать и все так у меня минус ботинки минус ботинки я бы применил другие не есть вот такие вот Выразить. или это те которые на мне что-то я не понял не ну у меня вроде запасные есть ну ладно полностью испоганится тогда обувь вторые я так понимаю, я в носках буду бегать. Сейчас добежим до командного пункта. И далее будет видно. Далее будет видно, что будет видно. Что-то я думаю, что серия будет поинтересней. Но мы занимались второстепенными задачами. И поэтому толком ничего интересного у нас не было. Ну, по крайней мере, мы сейчас постараемся топливо донести. <coughs> Лестница Игорь спас тебя. Вот здесь еще сейчас течение мы несет. Сто процентов. Главное, чтобы не уплыло. Не, вроде нормально. Вроде бы затащили мелкую каточку. Тут чуть-чуть донести. Мне не нравится вес все-таки, ну, разрабы. Типа, надо либо давать возможность... Как-то улучшать свой вес носимые, либо Сканирую. вес сделать Сканирую. немного легче. <плес> <Готово. Все оружие плес> до Давай, так, изготовить снаряжение нет, выполнение заказов нет, доставить. И сейчас мы изготовим из этого давайте хк давайте изготовим. я думаю понадобится для уровень они а, дали все-таки теперь я грузчик <свы> Грузчик 16 уровня изготовим пахика. окей okay. А что не затавливает? А вот. Так. Enter. И окей. Okay. Две штучки я и затоил. Давайте их прикрепим на спину. И погнали. Все. Все, мы можем брать последний заказ. Все, мы взяли, да? Отменить. В смысле отменить? Я его только взял. Может, мне чего-то не хватает? Доставка редких материалов. Распределите к западу столичного узла. Мне же его не надо. Жди еще раз. Выбрать. Получение заказов. будет тяжеловато определенно тяжело мне будет ой, ой ой ой ой он шифтовать вообще не будет я так понял ну ладно ладно а... а что такое почему я не могу в систему зайти отправиться на запад доставить все шесть контейнеров главное чтобы не было врагов будут враги будет жопа Давайте сразу сохранимся Используется клавиатура Советы, мне не нужны ваши советы Все, что мне нужно Это зайти в систему Нажать сохранение Все, завершено Так, ребят, серия оказалась не очень веселой Я бы даже сказал скучной Ну, простите, так получилось Здесь не было никаких приколов Были только дополнительные миссии Я мог только собирать ящички Поэтому ни такого контента не было, так сказать. Но тем не менее, все равно всем спасибо за просмотр, кто посмотрел. С вами был я, Займон, и всем пока.